Привет, аудитория. У нас в плей-офф Лиги Европы. Ответный матч Наполи против Барселоны. Первую игру они сыграли в ничейку 1-1. Наполи забила в первом тайме гол, после этого больше оборонялась. Барселона, естественно, как хозяева и как проигрывающая сторона больше атаковала, больше пыталась забить ну, Больше, наверное, моментов у него было. Но, тем не менее, Наполе довольно-таки довольно неплохо защищалось. Не видел я со стороны Барселоны острых моментов. Да, был прострел с правого фланга. Попали они в руку, заработали пенальти Пенальти эти реализовали Был от Барселоны хороший контроль мяча, что не особо удивительно Для этого клуба, но тем не менее Все-таки дома от Барселоны я ожидал Большего. За эту неделю особо ничего не Изменилось. Барселона выиграла Выездную игру против Валенсии Наполи сыграла 1-1 против Кальяри Короче, ничего особенного Что я думаю по этому матчу Если обратиться к статистике, то в последних Шести играх в европейском турнире Наполе проиграл всего лишь одну игру, а Барселона в четырех играх в этих же турнирах выиграла только одну игру. Вроде бы по статистике Наполи выглядит лучше и э, играть все-таки она будет дома, да, есть смысл предпочтение отдавать э, Наполе, но тем не менее букмекеры Приблизительно а, дают равные коэффициенты на выход а, той или иной команды Даже на проход Барселоны в следующий этап дают коэффициент больше Кстати, не забываем, что сейчас не учитывается правило выездного гола Впоследствии чего мы будем видеть все-таки больше а, дополнительного времени и больше пенальти В принципе, я бы даже вполне мог себе позволить поставить на то, что в основное время в этом матче будет ничья, коэффициентно это 3.5, в принципе как вариант можно рассмотреть, но все-таки э, я бы отдал предпочтение в пользу менее рискованного коэффициента, это то, что контроль мяча у Барселоны будет больше чем 53.5%, коэффициентно это 1.9%. Все-таки Хави навязывает Барселоне больше классическую игру, а первым делом это подразумевает собой контроль мяча, владение мячом. И в принципе в последних играх Барселона показывает этот контроль мяча. Поэтому вполне себе реальный коэффициент, и не надо рисковать ставить на победу той или иной команды, проход той или иной команды, потому что все-таки я думаю, что это угадайка. В принципе любые ставки это угадайка, но вот. Это прямо угадайка, угадайка. Поэтому мои варианты развития событий. Это то, что у Барселоны будет контроль мяча больше 53,5% за коэффициент 1,9. И как вариант рисковый коэффициент 3,5, что в основное время будет ничейка. Вы же свои мысли оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. Стараюсь для вас сделать адекватную аналитику. Подбираю все-таки интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, дизлайки. Пока, до следующего обзора.